Всем привет, ребятки! Добро пожаловать в наш новый э, канал. Она называется Оттива легендарка Мы сегодня будем э, рисовать э, э, ну, э, героя из Роблокса. Наверное, кто смотрит это видео, знает, э, что это за игра Roblox. Я тоже его знаю. И что ж, э, мы будем играть одного, э, ну, ой, э, э, рисовать одного э, э, героя. Э, его, его зовут Олквей. Вот мы такого героя э, будем рисовать. Э, кстати, напишите комментарии, как он э, вам красивый или не некрасивый. Ну, я думаю, что прикольный. У него вот прическа вот такая вот прикольная. Ну что ж, будем приступать. Вот. Так, тут листочек. Так, начинаем рисовать его голову. Вот такой, так. так. Тут очки или а сначала голову нарисуем, а потому что все остальное. Так, этот стру. Вот, ребятки, мы уже вот такого вот голову нарисовали. <связать> а теперь буду рисовать его лицо. Лицо это легкое. Такое. Вот, ребятки, я уже вот и очки нарисовал его, и, и лицо, и вот чуть-чуть подправил. И что ж, сейчас вот для вас, наверное, сложно чуть, -чуть вот -вот волосы. Ну, для меня, конечно, не совсем сложные. Ну, то есть вообще не сложные. Так что я вам покажу, как это делать. Так, приступаем. Так, вот. Так. Так, теперь чуть-чуть теперь она вот сюда идет. Короче. Чуть -чуть Значит, то что не получилось? Надо. Так, вот чуть-чуть. Так, теперь вот так. А теперь уже вот сюда. Вот. Вот такая крутая прическа. Вот, она уже получается у меня. Надеюсь, у вас тоже будут, будет так получаться, кто, кто художник. Кстати, кто художник, ставьте лайки, чтобы, чтобы я знал, сколько из вас художников. Так. Чуть. Так, теперь. Вот так. А, уже получаются. Вот. вот такой вот участок у этого чувачка получился. Так, да, ну что, надо, ну, надо его с сделать. Тут, тут. Так, вот это стру. Вот. Как вам? Теперь сейчас будем его плечи рисовать. Вот. Так вот так вот. так тут тут руки так и еще одна плечи так так так вот. вот тут тоже плечи так вот тут и вот тут тоже руки так так вот я уже руки рисую. вот Так вот так, так. Теперь вот так. Так вот так. А теперь Тут, не пар, тут пар, Вот. Вот. вот пальцы сейчас буду вставать. Так, еще один. Так, еще. Так, а теперь вот тут. Так. так. Так вот так. Так вот так теперь. так. а тут. Сейчас, сейчас потом Майку будем ссылать. Так. Вот, ребятки, вот я уже его руки сделал. Я, дум я думаю, что это для вас чуть -чуть было сложно. Ну, мне тоже чуть-чуть. Я чуть там. И что ж, будем рисовать э, туловище. Да, туловище это уже легко. Более легко для вас. И что ж, приступаем. Так. Вот. Так, теперь вот тут вот эта картинка на этом маечке. Вот, ребятки, вы можете вот свою вот придумать картинку, какой вы знаете. Ну вот. вот отсюда вот нарисую. Ну, кто как хочет, рисует в вот этом. Так, вот так. Так. Так. И вот тут вот такое вот непонятное что. Нарисую. А, короче, это. А, да, ребятки, это машина. Вот тут машина ездит. Я... Вот эта вот дорога. Так, вот я уже вот типа такого нарисовала. Ребятка, смотрите, что же у нас выходит. Видите, у нас уже вот, он уже получает, он уже такой вот похожий. Только нам остается ноги нарисовать и на нём брю брюки. Извините. Так. Поступаем рисовать ноги. Так, теперь Вот тут кроссовка вот так это надо круглянами его сделать вот вот Теперь еще одна. Тут так же сам описываю. Так, вот. Вот эту мы рисуем. Вот. Теперь снова ноги. Вот такие уже. Вот и у нас выходит такой вот рисунок. Так, и что ж. Теперь тут так вот рисунок. Тут Всё. Так. Так, чуть-чуть по-другому тут. Чуть-чуть по-другому рисую. Так. Например, вот так вот. Так, вот. Там она заходит значит, вот сюда. А я вот так вот нарисую. Поэтому... Вот. Так, и тут шнурки вот нарисуем. Так. Посмотрим, Пасанчек. Я здесь нарисую. Так, -с. и, и еще одна. Еще одна кроссовка. Так, вот. Так, вот, уже получилось. И тут тоже вот рисуем шнурки. Вот, такие вот. И вот тут вот тут что надо. тут спрячься так вот спали. так теперь вот тут вот. кармашек где-то так сейчас, сейчас такой незаметный ли, не, линия поедем и вот тут тоже незаметно поедем так вот сейчас да Вот кармашек получается. Вот так. Вот, а вот так вот. Вот, вот кармашек получилось. Ну как он. Так, и вот тут вот белый такие вот. Тут такие вот так вот. Ну, как-то так. Вот штрихи уже тут можно рисовать, <coughs> так, и вот тут тоже вот мой вот. сын, только она маленькая, потому что я ее её... так, вот тут тоже вот штрихи будем рисовать, вот. кто, mm. кто, кстати, решил, э, э, напишите комментарии, ребятки, кто умеет штрихи рисовать? Если то жмите лайк. И пишите в комментарии, чтобы я знал. Так. Вот такой вот у нас герой вот получился. Вот. Вот посмотрите сюда и вот сюда. Ну как вам? Вот мы, ребятки, э -э закончили этого э нашего героя из Герооблокс вас зовут Орквей. И, и что ж, кому, кому понравилось это видео, то я от вас жду много-много лайков. И пожалуйста, не скупитесь э, на лайки. И э, жду от вас э, очень много подписок. Ну на сегодня все. Всем пока.